Или вот э, Максим К, само собой ярый борец коррупции. Но при этом он рекламировал на своем канале организацию Призыва нет. И еще придумывал этой своей рекламе какие-то идеологические обоснования. А вот здесь руководитель этой самой организации рассказывает, что успешность их действий равняется 100%. То есть они отмазывают от армии по медицинским показателям 100% желающих. Конечно, из тех, кто способен за это заплатить. А наши добросовестные сотрудники военкомата, да, мы сегодня будем комплиментарно о них говорить, они, конечно, посмотрев о том, что призыва нет, поставил диагноз, не в восторге от этого, мягко скажем. Поэтому диагнозы мы только говорим, так скажем, неофициально и... Ведем этих прекрасных клиентов-призывников проверять их в государственных поликлиниках, для того чтобы... Потому что, когда эти диагнозы подтверждает сама же система, людям, работающим в этой системе в военкомате, сложновато потом... Сразу перебью, а вот какой процентаж А Процентаж в районе 100%. Человек может уйти в армию только по причине, а, передумал, а, б, потому Много что... Много пере... передумавших. Вот вы мне сами скажите, можно ли в таком деле, как отмазывание призывников по болезни, Гарантирую стопроцентный результат, если во всем этом не замешана коррупция. Максим Кац утверждает, что можно, и что все действия этой конторы абсолютно законны. Хороший друг Максима Илья Варламов рекламировал алкоголь и снимал даже отдельный ролик про то, что бутылку какого-то пойла засылали далеко в небо. Илон Маск запускает в космос автомобили, а Илья Варламов – бутылки. Каждый зарабатывает как может. При этом Варламов постоянно называет государственных пропагандистов пропагандонами. А сам он что пропагандирует, какие идеи продвигает. Это что же получается, пока государство лично кацу и лично Варламову по лбу не даст, они сами не способны подумать, а что можно рекламировать, а что нет.